Встреча с женатыми мужчинами является зачастую, не всегда, но является зачастую одним из экзаменов зачетной книжки жизни. <как> То есть зачетная книжка жизни, она формируется не для всех одна и та же. То есть не од... разные там предметы, разное их количество и разный вес у этих предметов. Где-то у одного, например, по этому предмету требуется зачет, а у другого экзамен и так далее. То есть это зависит уже от родовых проблем, насколько в роду решены те или иные вопросы. Например. Например, ну вот такой момент. Мама встречалась с женатым мужчиной, но уже будучи, допустим, замужем, была у нее встреча с женатым мужчиной. Но она сказала себе «нет» или «не будучи замужем, неважно, не могу разрушать чужую семью». То есть принимает решение отойти от этого человека, хотя была любовь. Бывают случаи, я говорю когда и это уже в замужестве происходит, бывает до замужества, неважно. Это и к папе тоже. Но в данном случае я рассматриваю женскую линию. Задает вопрос женщина, я рассматриваю женскую. По женской линии чаще всего так и идет. По женской линии. Хотя есть влияние с другого а, пола тоже. Но в данном случае так. Так вот. Оказалась задача нерешенной. Нерешенной. Чаще всего такой уход не всегда верный. Не потому что, допустим... Нужно было продолжить эти отношения там, и так далее. Нет, часто сам уход сделан неверно. Понимаете? На основе понятия «нельзя». Любви никогда нельзя говорить «нельзя». Понимаете? Она уходит из этого пространства. Если женщина сказала «нельзя любви», то эта любовь уйдет и из ее жизни здесь. И дальше ее уже построить, пригласить в свою жизнь любовь будет трудно. И вот это может передаться дочери. И дочери начинает приходить именно ситуации с женатыми мужчинами. Как она себя поведет? По маминому же сценарию один вариант. Более мудро тогда... Может, одного-двух уроков будет достаточно, чтобы сдать зачеты и дальше уже построить свою судьбу. Здесь вопрос с женатыми мужчинами, ну, в данном случае мы рассматриваем с женатыми мужчинами, хотя, в принципе, здесь перевернув, это то же самое относится и в отношении замужних женщин. Так вот, этот вопрос более глубокий. Нужно понимать, что если вы встречаетесь с женатым мужчиной, и он идет на эти встречи, то там уже не семья, а там брак в смысле некачественный продукт. Из семьи, из счастливой семьи вы не сможете увести мужчину. Ну, если только не примените каких-нибудь искусственных методов. То есть он просто не пойдет на... Эти контакты на эти встречи. Понимаете? Значит, там уже не семья. И вот тогда встает вопрос, что делать? Встает вопрос, что делать? Первую задачу, которую нужно решить, можно просто сказать, нельзя, я не смотрю, извините, отойди, или уже убежать. Это, это не решение вопроса. Помните, мы с чего начали нашего с вами сегодняшнее? Встречу. Главное отношение. Нужно выстроить, вспомнили, да? Нужно выстроить уважительные, добрые, дружеские отношения с каждым человеком. В данном случае с ним. Нужно построить эти отношения и попытаться ему донести важные ценности. Такое мировоззрение, в котором он бы оценил свою жену, свою семью, посмотрел бы с других позиций на нее, на эту ситуацию, повел себя по-мужски, сделал бы верный вывод, увидел бы, например, что у него уже давно не семья, а брак, что там уже ничего не держит, кроме детей, что и не предвидится никакого улучшения, потому что они разные, вообще смотрят в разные стороны и так далее, и так далее, тогда он должен принять решение. Понимаете? Ни в коем случае. На детей ориентироваться ни в коем случае нельзя, потому что детям важно не наличие двух рядом родителей, которые не любят друг друга им важно, чтобы рядом с ними был хотя бы, или в их пространстве был хотя бы один счастливый родитель. Понимаете, тогда у них... Если да. Счастливый родитель, хотя бы один в пространстве детей, вот что нужно детям. Если они ради детей мучают друг друга, не любят, они копают ямы на дороге детей. Это нужно понимать. А и не обманывать. И а не... Решение решение. Так вот, если он видит, что... Продолжаю. Если он видит, что все-таки отношения подлежат реставрации, то помогите ему в этом. Помогите ему принять нужное, верное решение. И помогите ему в этом. Поднимите ценность женщины. Подскажите мудрыми какими-то советами. Помогите мужчине стать мудрым. И он тогда примет верное решение. И вы за это получите подарок. Или его, если он примет такое решение, или другого. Понимаете? Обязательно получите подарок. Дипломированный. Да. Дипломированный.